Всем здравствуйте. Наш очередной прямой эфир. Кстати, стало ну, даже приятно осознавать, что для многих оказывается эти прямые эфиры, они оттуда узнают много полезного. Это сейчас говорят как старые наши клиенты, которые уже что-то купили, так и новые какие-то вопросы задают. И это реально очень так интересно, ну бывает же, это понимаешь, что это полезно, что это не просто так, что ты там не с воздухом общаешься там, да, или там куда-то записали, а действительно лю люди применяют эти наши советы, которые мы там о которых мы рассказываем там. ну в общем это очень приятно что у нас были, которые вопросы ну в основном больше всего это задали это что касается очистных сооружений в общем буду говорить про то, что что мы закончили на, на, за эту неделю если честно, ну признаюсь честно мы пока заканчивали старые объекты Прям у нас немного затянулось. Один объект, если не ошибаюсь, мы сделали, в общем, не помню, что это было именно. Я сейчас занимаюсь созданием лучшего продукта, поэтому сейчас, честно сказать, от продажи отошел, я чисто занимаюсь э, развитием самого продукта. Отвечу на вопросы, которые мне задали. Это в идеале у нас есть э, отдел строительства. Это человек, э, Рагим его зовут, э, руководитель отдела строительства. Он вообще открытый, вы, в принципе, можете в любое время созвониться с ним, задать ему любые вопросы, и он с удовольствием на них ответит и ну есть такая штука мы например в отличие от других не стараемся там перетащить одеяло на себя там вот заказывайте у нас постройку и тогда у вас будет все супер там нет мы с удовольствием с вами делимся со, всем, со всеми полезностями которые может могут быть а, при при постройке моих самообслуживания это когда клиенты а, делают Трубу вот эту пускают для теплого пола. Она используется 16 труба, если я не ошибаюсь. Она успевает остывать, пока она возвращается обратно в котел. Поэтому мы очень многим советуем, прежде чем вы будете заливать свою плиту, позвоните к нам, поинтересуйтесь, узнайте, какую, какую лучше трубу использовать. Мы используем 20 трубу, если я не ошибаюсь. Вроде 20 труба, мы используем ее для того, чтобы... Вода не успевала полностью остыть, пока она обратно не пойдет по контуру. Просто ну, реально так, что некоторые люди, которые пытаются сами своими силами построить мойку самообслуживания, особенно в Центральной России, туда дальше на север, они в основном за счет того, что у них нет знаний в постройке моек. Да, особенно мойку самообслуживания, потому что там все немного по-другому. Там все это необычное здание, это необычное помещение. Да. У нее, там есть свои какие-то нюансы, которые нужно учитывать. Там есть свои какие-то моменты, о которых вы должны знать, прежде чем строить мойку самообслуживания. И еще очень часто сталкиваемся с тем, ну, как, почему мы это знаем. Потому что клиенты звонят, когда они на стадии только когда они только хотят, например, построить мойку самообслуживания, вообще зайти в этот бизнес, да, и они звонят нам, узнают про оборудование, как нужно строить, ну, примерно какие-то вопросы задают, потом начинают сами строить. И, соответственно, мы уже знаем, когда мы с ними первый раз договаривались, когда они только начинали строить, и когда они уже закончили строить. И в результате там проходит там, и 6, и 8 месяцев, и год у кого-то проходит. Это не, Я не говорю о документах. Это именно на постройку у них уходит столько времени. Почему? Потому что привлекаются неопытные специалисты, люди, которые просто хороший сварщик, хороший строитель, он там строил какие-то дома там, или там еще что-то сделал, там для себя дом где-то застроил. И привлекаются такие люди, а у них нет знания, и потихоньку-потихоньку люди пытаются, что-то там построить. В результате за то время, которое у вас мойка не запущена, вы теряете очень много денег. Получается, наша бригада, чтобы вы понимали, она строит мойку самообслуживания, там 5-6 постов, в максимум за 2 месяца. За 2 месяца у вас уже будет готовый объект. И представьте, за 2 месяца вы построили мойку, запустили ее, и вот эти 4 месяца, которые вы бы строили сами, за это время вы уже, в принципе, можете даже оправдать те вложения, которые вы потратили на постройку вообще этого бизнеса, да? вот так вот, поэтому э, считайте правильно когда вам э, говорят и кстати еще что, самое интересное что иногда бывает так, что э, вам мойка обходится на самом деле дороже, чем э, вам кажется, что вы заказывая у нас она э, там, вам обходится дороже на самом деле нет, когда вы сами строите вам ее, она обходится, почему когда э, прорабы там или какие-то мастера, когда приходят на объект, они начинают считать Uh, у них совсем другие суммы бывают. Они берут только там баджи широкими широкими москами, тогда они все мажут. А на самом деле там все очень-очень много всяких мелочей, которые вы не учитываете, которые они не учитывают. И поэтому э, мой вам совет, прежде чем вы начнете строить свою мойку самообслуживания, обратитесь к нам или посчитайте хорошо. Просто сядьте и посчитайте, и попросите, чтобы вам посчитали каждую мелочь, каждую болти, каждую гайку, которая уйдет. Потому что если это все правильно не посчитать, на самом деле она иногда бывает так, что она в два и в три раза дороже обходится, чем, например, отдать ее какой-то организации, чтобы она готова и дала продукт и вы изначально уже на берегу обсудите цену этого продукта. Вот мы реально столкнулись с тем, когда делается просто люк, Решетчатый какой-нибудь люк Это очень неудобно, поверьте Это ужасно неудобно, потому что Вам нужно эту грязь потом смывать Со всего бокса, ее вот так вот гнать э, Этим водяными пистолетами Ее гнать по всему боксу В результате грязные стены, все грязное Пока вы загоните эту грязь в, эту, в этот грязеотстойник На самом деле это очень неудобно Поэтому я вообще советую Чтобы ставили длинный, вообще 2,5-3 метра ставьте, Делайте э, грязеотстойник Вот этот вот да, э, Сделайте его так, чтобы ну, мы стараемся так делать. Это сантиметров хотя бы 60-80 сантиметров ширина, длина там 2-2,5 метра и глубина где-то метр. Метр там можно и глубже. Ну, в принципе, метр наверное, достаточно. Это, во-первых, чтобы вы не так часто вызывали э, и лосос, или там сами, если вы лопатами, там лопатами, чтобы не вытаскивали. И второе, то, что это можно будет быстрее, всю эту грязь э, быстро можно будет э, слить просто в, в этот грязиотстойник, да, смыть. Постройка одного поста у нас сейчас стоит 470 тысяч, это туда входит бетонирование, этот приямок туда входит, покраска, сам металлокаркас, ну полностью все, в общем, готовый бокс один, он стоит 470 тысяч рублей, открытого типа, это сквозной бокс открытого типа получается. Вот. И плюс надо всегда считать, чтобы вы понимали, еще техническую комнату. Смотрите, если у вас два поста, это значит 470 плюс 470, это 940 тысяч. И плюс там 250-350 по-разному, смотря от величины вашей комнаты, еще техническая комната. Она уже отдельно, она там, и прибавляем. Теперь 940 плюс 350, давайте по максимуму возьмем, это будет, получается, 1 290 000. Вот миллион двести девяносто вам обойдется построить двухпостовую мойку вместе с технической комнатой. Но туда не входят, смотрите, сразу предупреждаю, котлы туда не входят. Котлы это нужно ставить отдельно. Дальше, ну вот все вот эти моменты, которые внутри будет техническая комната, это все считается уже отдельно, чтобы вы понимали. Так, это только работа или с материалом. Uh, нет, это не только работа, это с материалом со всеми делами, это с бетоном, это с железом совсем, это со всей краской, вы ничего не покупаете. Вот, кстати, Тимур, Тимур uh, недавно, это вот как раз один из наших старых, уже старых клиентов, человек, который как раз вот недавно, он говорит, слушай, а мы сделали вот себе, заменили вот это, вот это, или там добавили вот это, вот это. Я говорю, да, мы это тоже поняли, и вот сейчас мы это Понимаете, Мы не можем за все сразу, мы стараемся все улучшать. И все, кто нас знает, они знают, кто уже был у нас в цеху. У нас есть клиенты, которые там по сто раз бывали у нас в цеху, смотрели, что мы делаем, как мы делаем. И они видят, что мы каждый раз пытаемся что-то улучшить, что-то добавить, что-то еще сделать. Вот. И вот, например, многие вещи мы добав... ну, заменяем, например, один, один, там, одни шланги на другие шланги, одну фирму на другую фирму, потому что понимаем, что что-то... Ну, нужно менять какие-то моменты, потому что они работают, что некачественно, может попасться некачественно. Поэтому мы берем другого производителя, обращаемся. Если бы это была бы одинаковая земля, то можно было Но иногда бывает, что приходится там что-то э, отбивать, э, вызывать э, машину с отбойником, чтобы ломать там бетонные бетон, бетон, какие-то плиты надо бывает вы, вы, выкорчевывать. В общем, там много-много всего может быть, много всяких нюансов. Поэтому э, вот земляные работы там не считаются, это считается уже отдельно по факту. А все остальное это уже входит в сумму. Соответственно, если, по-первых, если у вас, а, вы крутите туда-сюда регулятор и давление никак не меняется, но смотрите, там два варианта, как это проверить, Но ну, это такой чуть опасный вариант, но мы так делаем, чтобы этот, вам советую быть осторожным, когда вы так проверяете, что нужно сделать? Выкручиваете регулятор, это такой секрет маленький, да? выкручиваете полностью регулятор, и на конце у вас остается внутренняя восьмых гайка, это вот на шланге. Прямо в прямую вкручиваете в помпу. Я обычно так делал раньше, когда я сам выезжал на объекты, чтобы понять, это в регуляторе проблема, или сальниками проблема, или клапанами. Я просто выкручивал регулятор, вкручивал напрямую шланг, но обязательно на той стороне должен быть человек с нажатым курком. Если курок будет отпущен, вас вырвет эту голову, поэтому тут все нужно делать очень аккуратно. И поняли, да? Нажали курок, кто-то держит курок все время нажатым, вы в результате берете, откручиваете шланг и закручиваете, выкручиваете регулятор и закручиваете прямо в голову помпы на верхнем, в верхнюю часть, в верхний болт вот закрутили включили если давление хорошее идеальное, все значит дело в регуляторе если нет включили а давление такое же слабое, значит надо менять сальники или клапана надо посмотреть поэтому вот такая штука просто ну кто не знает скажу я раньше просто сам устанавливал и мойки самообслуживания и продавал оборудование и ремонтом занимался выезжал на объекты поэтому в отличие от многих моих коллег я тот самый человек который сам своими руками от начала и до конца всю эту знаю политику как работает все все это внутри как работает все оборудование поэтому наверное мне легче и я общаюсь с вами на одном языке я знаю как работает оборудование что нужно сделать и соответственно отстойник что это должно быть грязи уловитель как я говорил дальше вы выводите например давайте возьмем трехпостовую мойку, три поста мойки дальше из трехпостов вы выводите это все в отдельный масло жироуловитель это обязательно это по всем снипам там всем этим законам нужно там санапид станция иначе до вас докопается это дальше масло жироуловитель потом это все переливается в резервуар отстойник для воды и оттуда уже в канализацию вообще с канализацией дальше вы выводите 32 трубу ну обычно мы так делаем 32 трубу хотите больше там каких некоторые просто там что-нибудь там засовывать в эту лишь бы для отвода глаз да, что вот она труба есть но вообще в идеале это вот так делать 32 труба она заходит теперь в техническую комнату и в технической комнате вы у вас стоит э, установка 1 1 тоже сейчас например уже стали обязывать Ставить в установку вот эту AROS установку так, Это система очистки как бы сточных вод. Ну, короче, как это происходит? Типа, у вас вся вода перелилась, жир, масло там, в общем отслоилась. дальше более-менее чистая вода переливается в отстойник для воды, и оттуда вы ее качаете, Через она проходит через АРОС, и вы ее типа заново используете. И на самом деле, эту воду, ну, я уже тысячу раз говорил, ее невозможно использовать вторично, поэтому вся вода уходит в канализацию. Но, почему-то наше государство обязует ставить эту систему, поэтому ну, вам тоже придется ее ставить. 70 000 умножаем на три поста, это получается 1 200 000, 1 410 000. 1 410 000 прибавляем 350 000, это получается 1 760 000. 1 760 000 это у нас только постройка трехпостовой маки. Дальше, это нужно установка оборудования. Оборудование, там уже идет разная цена, но в среднем, такой комплект, который люди у нас заказывают, это 320 000 рублей комплект. Чем он отличается? тем что там э, стоят уже ну, итальянцы двигатели 200 баровые пять с половиной киловаттный двигатель просто я знаю что многие стоят э, там 4 киловаттные двигатели это пять с половиной киловаттный двигатель это на всем участке кроме э, клапанов высокого давления стоят клапана низкого давления везде на воске на пене, на осмосе, на теплой воде в общем на всех, всех этих штуках которые вы будете дополнительно себе ставить. или вообще основные например вот, этот комплект 320 тысяч возьмем. У нас вышло 1 миллион 760 плюс 320 тысяч комплекта оборудования. Ну, давай средний возьмем. Три комплекта оборудования, это 960 тысяч рублей. 1 миллион 760, вот уже и сложнее становится. 1 миллион 760 плюс 960, это получается... 2 миллиона шестьсот семьсот двадцать, если я не ошибаюсь. В общем, 2 миллиона семьсот двадцать вам обойдется трехпостовая мойка. Ну, рассчитывайте в районе трех миллионов, вы можете с нами вместе сто процентов. Это не так фантастика какая-нибудь, а вот с нами вместе вы реально можете за 3 миллиона построить трехпостовую мойку. Мы работаем в лизинг, в рассрочку мы не работаем. Почему объясню? Потому что, к сожалению, у нас даже не то, что в рассрочке, у нас мы работали постоплата, когда человек должен оплатить, чтобы у него не было никаких там, да, э, э, ну как сказать, он не боялся, что мы его там обманем или еще что-то, когда мы там новая какая-то фирма непонятная там, да, и мы ставим оборудование, он нам не доверяет. Это вот было первое время, когда мы ставили в Центральной России года три назад. И люди, мы брали постоплату, но к сожалению, к сожалению, вот клянусь, к огромному моему сожалению, люди, они немного недобросовестные. И когда вы приезжаете, вы запустили мойку, мы не взяли ни копейки, чтобы вы понимали, с клиента, мы приехали, мы запустили мойку, все работает, все идеально. И мы теперь говорим, все, пришло время рассчитываться, все хорошо, все работает, да, да, все отлично, ну давайте будем рассчитываться. Они, ну знаете, пацаны, вот сейчас вот у меня чуть-чуть проблемы с деньгами и начинается вот это вот, понимаете, и... После этого мы стали уже предоплаты, мы после этого стали брать после того, как люди стали вот так нехорошо поступать. У нас есть лизинг, вы можете договориться, у нас есть несколько лизинговых агентств, агент, с которыми мы работаем, вы можете в принципе с ними Работать. Так, масло как э, в первый раз, оби... вот это обязательно, в первый раз, когда вы меняете масло, заменяете его через месяц, и как заменяете? Вы берете, не просто слили масло через вот этот болтик сливной, а вы 4 болта открутили, с... открыли крышку, слили полностью масло, дальше вы берете бутылку с бензином, делаете дырку в, в этой бутылке, в крышке, да, ну как в детстве, если помните, отбрызгался кто-нибудь, да? делаете дырку, и бензином полностью поласкиваете внутри все, что. почему это надо делать? Потому что что внутри остаются окалины. Их бывает очень много. И в результате они, ну, так, ну, сами понимаете, да, это окалины, они очень плохо влияют потом на, на все, что находится внутри, в общем, этого картера. Поэтому... Бензином полностью все промыли, там подождали буквально минуту-две, он быстро испаряется, закрыли крышку и залили заново бензин. Это, ой, бензин, блин, масло, масло желательно, хотя на помпе и написано, там 10В40, это полусинтетика. Я советую, и я разговаривал, кстати, с итальянцами на одной из выставок, я сам как-то попал, разговаривал с директором фирмы Хавк, и... Ну, итальянский я не знаю, разговаривали через переводчика, то, чтобы потом не было вопросов. Мы разговаривали с директором фирмы Хавки, фирмы Хавк, и он говорит, все-таки лучше ставить, почему наши, ну, там еще кто-то был, видать, который принимал решение, они говорят, мы решили, что 10 В40, но на самом деле, я вам скажу, и он тоже мне говорил, что лучше заливать 15 В40 минеральное масло, 20 В40 или 15 В40. Это и было раньше написано на этих помпах, поэтому заливайте минеральное масло, чем полусинтетик, вот мой вам совет, помпа реально дольше ходит. А дальше, закрыли крышку, залили масло, обязательно не заливайте до самого конца, потому что начнет постоянно в, через вот этот сапун, начнет выбрызгать вот это вот все, да? вот. Поэтому, что нужно, там, посмотрите, чуть выше вот этого середины окошка, заливайте масло, там, на миллиметр, на два максимум, только не заполняйте полностью э, всю помпу. Вот, и потом, каждые три месяца, та же самая процедура с бензином, как я говорил, да, и будет вам счастье, Вот. Мы сейчас, честно, вот такая голова, потому что все хотят успеть до вообще зимы, хотят установить пока еще теплые месяцы, все хотят установить оборудование. Я думаю, что в этом году мы успеем установить. До какого месяца, не знаю, но в этом году точно мы сможем. Это где-то в ноябрь-декабрь. Просто, чтобы вы понимали, мы работаем круглый год. Абсолютно мы не останавливаем. Нет такого, что мы там э, зимой не работаем или праздники. Чтобы вы понимали, у нас праздники заканчиваются 2 января. Начинаются 31 декабря после 18.00 и заканчивается 2 января все вот мы работаем постоянно у нас сейчас если вы позвоните у нас сейчас парни сидят на телефонах в принципе ваши звонки они принимаются сейчас если мы сейчас с вами поедем в цех в цеху тоже работают люди и что-то там делают обязательно у нас не прекращается работа вообще никогда постоянно у нас установки вот сейчас парни например тоже находятся на установке они не останавливаются у нас работает все постоянно мы практически не останавливаемся у нас все работает без остановок так что вы можете обращаться в любое время и в декабре тоже мы вам все установим очень много опыта когда мы устанавливали и в мурманске устанавливали мы там было реально очень холодно в прям в морозы мы устанавливали оборудование так что это не проблема единственное что я вам хочу сразу сказать конечно есть какие-то моменты нельзя например воду оставлять вот было так что мы все запустили всю мойку но к сожалению хозяин там не слил воду и в результате замерзла пришлось потом на следующий день целый день размораживать это все там ну, в общем вот эти моменты нужно за этим надо следить но это все наши ребята вам объяснят покажут расскажут это стопроцентно поэтому оборудование можно ставить и зимой и вообще без разницы когда единственная заливка конечно бывает но там тоже можно делать какие-то присадки чтобы можно было заливать при минусовой температуре одна поставая если я не ошибаюсь сейчас Стоит в районе 95-100 тысяч рублей. Сейчас она у нас идет не с маленьким семисегментным экраном, а сейчас она идет с большим светодиодным экраном. И она стоит 100 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Сейчас это можно делать. Сейчас подключается к тому же компьютеру, и все, вы можете смотреть за всеми деньгами, проходящими через пылесосную станцию. Это первое. Второе, вы можете использовать карту лояльности тоже на пылесосной станциях. Так, и про АРАС, ну вот про АРАС пытались, ну, до этого меня тоже спрашивали, чтобы мы рассказали про АРАС, для чего он нужен, нужен ли он ставить. АРАС это не рабочая система, это не значит, что вы если поставили АРАС или кто вам продал, сказали, вот вы ее подключаете, и вы можете пользоваться водой, вам не обязательно, чтобы у вас была канализация, вы можете этой же водой пользоваться несколько раз, это все бред. Арас это просто для отвода глаз, она вообще никак не рабочая, и в основном, не в основном, 99% кто устанавливает арас это просто муляж, чтобы не просто до вас не докопалась. Обычно помпа, чтобы вы знали, она проходит через, подключается к низкому давлению, и в результате там мешается химия, и проходит все это через помпу, соответственно помпа, конечно, меньше, ну, меньше работает, да, по времени, сальники быстрее изнашиваются, ну, много вот таких вот проблем. И вот, есть такие инжектора, которые, у нас они есть в продаже, ну, я думаю, и если вы в каком-то там регионе находитесь, можете зайти в какой-нибудь магазин, который занимается этим, да, и спросить у них, есть ли у них или нет. Если у них вдруг нету, и они не знают, о чем вы им говорите, просто можете обратиться к нашим менеджерам, и они вам помогут, подберут, есть инжектора, там два вида инжекторов. Есть просто инжектор, который подключается на высоком давление получается. Вот регулятор, вот пошел регулятор, она поставится там, например, две линии. Одна идет на просто воду, одна идет на вот этот вот инжектор, пенный инжектор. Теперь, ну, на пену, на пену пистолет. Теперь дальше ставится сюда этот инжектор, подключается химия с одной стороны и подключается просто шланг высокого давления. Все. И она, получается, путем инжекции, вот это подсасывает химию. Там нет никакой электрики. Она просто за счет того, что это чисто физика. Она подсасывает эту химию и в результате химия уже не проходит через помпу высокого давления. Это первое. Есть еще второй вариант. Если есть такие инжектора, которые можно еще добавить, но они очень дорогие, они Стоит в районе 60 тысяч, только инжектор, чтобы вы понимали, к которым можно подключить и воздух, и химию. И э, дальше вы вход ну, высокого давления и выход дел, там высокого давления. И уже на выходе высокого давления, соответственно, у вас будет, во-первых, э, у вас будет очень густая химия. Почему? За счет чего? За счет того, что это работает как пеногенератор. Это получается, идет э, лучшее расщепление вот этих атомов, павов всяких, вот этого расщепления лучше идет. И за счет этого вы даже можете использовать там химию не такую дорогую, но она будет у вас очень хорошо пениться за счет того, что вот этот воздух помогает лучше расщеплять вот эти атомы. Гуще пена, во-первых. Во-вторых, вы сможете экономить на химии. И в-третьих, насадку там тоже, кстати, нужно будет заменить. Если вы это делаете, как я вам сказал, то насадку на конце нельзя ставить обычную стандартную форсунку. Там ставится совсем другая форсунка. Кому это интересно, можете или позвонить мне, или менеджерам нашим позвонить. Они вам все объяснят, расскажут. Купюроприемник стандартный мы ставим на 400 купюр. Это стандартный купюроприемник. Если кто-то хочет поставить купюроприемник, там на 1000 есть купюр, на 600 купюр, они абсолютно разные бывают, мы можем без проблем это сделать. Просто единственное, это, конечно, мы, это будет чуть дороже, соответственно, так как это совсем другой блок для денег, который ставится сзади. Второе, это то, что нужно будет сам терминал. Сейчас у нас глубина терминала это 15 сантиметров. Если вы хотите поставить на 1000 или 600 купюр, просто вы заранее нам об этом говорите. И мы для вас заказываем глубокий, более глубокий терминал в который можно будет засунуть вот такой вот купероприемник. Если у вас хорошая химия, она разбавляется 1 к 5, это максимум. Если у вас на канистре написано там припенная насадка 1 к 10, то значит вы должны ее разбавлять 1 к 5, это максимум. Больше 1 к 5 нельзя разбавлять. У меня есть клиенты, которые там 1 к 20 разбавляют химию. Не существует такой химии, которую можно и при стандартных, например, ульках или секах, не существует такой химии, которую можно разбавлять 1 к 20. Можно максимум 1 к 5 разбавить. Все это максимально. Нельзя разбавлять там больше, иначе химия не будет у вас работать. Если даже она будет пениться, но ну, мыть она точно не будет. Так мошки на авто пена смывает смотря какие мошки. Ну, нет, <смешки> смотря какие мошки. А, пена в основном, не рассчитывайте, что пена, бывает, да, химия, которая смывает. Но это такие должны быть. ну как, Почему я сказал, смотря какие мошки. Если это чуть-чуть там где-то мошки, то нормально. То это может. Но если это, например, в какой-то сезон вы попали, и вы проехались и у вас полностью облепила бампер, то, конечно, химия, скорее всего, обычная химия. Она и почему? Потому что для того, чтобы отмыть, это полностью желательно щелочной состав. Антимоскит это просто щелочной состав, который отмывает вот эту а, мошку. Поэтому желательно, конечно, если это же бывает, ну, там, неделя, две недели в принципе, в сезон, да, вы можете на мойках просто клиентам давать, возьмите одну 20-литровую канистру химии, она разбавляется там тоже 1 к 10 или там 1 к пусть будет, да, разбавили, дали какой-нибудь триггер клиентам, и они просто побрызгают, после этого может нанести химию и все, это все смоется. И клиент будет доволен и лоялен к вам в дальнейшем, он, я уверен, что будет дальше только к вам заезжать, потому что у вас вот такая вот, вот такая услуга есть. Такой странный, если честно, вопрос. <смех> гель, гель-актив, гель Как что вы имеете в виду гель-актив? Гель-актив это... Это, это вы приехали на мойку, вы как клиент сейчас говорите уже, который моется на мойке. Или э, вода плюс пена, что это такое? Это просто вода, ой, это просто пена, которая идет не с пенной насадки, не проходит через пену-насадку, а идет просто через обычную форсунку. Соответственно, она из-за этого не пенится. Вот что значит вода плюс пена. Э, если вы гель-актив имеете в виду густая пена, то, конечно, лучше пользоваться густой пеной. Потому что вода плюс пена, это слишком там, много... Ну, в общем, она не так хорошо смывает, как смывает... Короче, густая пена лучше смывает, чем вода плюс пена. Вот так вот. Вода плюс пена ее в основном используют для того, чтобы... Там сильно загрязненная машина, и вот ее сбить надо, эту грязь, вот она все равно чуть лучше сбивается, чем просто обычным под давлением. А, у нас есть любые функции. Хотите вода плюс пена, активный шампунь. Кстати, есть у нас в наличии, есть именно активная пена. Это что значит? Активная пена, это именно на, пена, щелочной состав. Для того, чтобы размочить именно самую стойку грязь, именно размочила вот это вот щелочной. Он больше щелочной, чем щелочнокислотный. Поэтому вот этот, вот именно... Именно, ну просто многие как делают? Многие пишут активная пена, а используют ту же самую химию. У нас есть отдельно именно химия, которая именно для функции активная пена, чтобы именно размачивать машину. Так после вот этого шампуня, активная пе, ну вот этого средства активная пена, реально вот этого белесого налета не остается. У нас пена на высоком давлении, но если клиент ставит частотный преобразователь то мы можем сделать что у него пена будет это же от этого зависит или э, второй двигатель нужно ставить или частотный преобразователь если клиент ставит частотный преобразователь то без проблем мы можем его сделать когда он будет нажимать пена у него будет не больше там 50 бар там, 50 80 бар будет пена ну под 58 бар а когда он включает обычную воду то у него будет там 180 бар к примеру поэтому э, это уже зависит от вас какое оборудование вы покупаете Сейчас реализован мониторинг, если именно для владельца мойки, то он сейчас, вы можете просто удаленно заходить в свой компьютер, который стоит на вашей мойке и можете полностью там регулировать все, что хотите, функции включать, выключать, цену уменьшать, увеличивать, в общем, все, что может вообще наша плата все, на что способно оборудование, вы можете редактировать, изменять за счет того, что зайдя в свой компьютер через таймвивер или еще какие-то приложения, заходите в свой компьютер и регулируете все. Пока только так. Платы нам делает сейчас один, ну, одна организация. Я вам так скажу, мы думали тоже платы печатать. но ну, представьте, если мы начнем сами печатать платы, это отдельный вид как бизнеса, да, это отдельный вид вообще. легче, когда я работаю с какой-то организацией, я пишу для них ТЗ и говорю, мне нужно вот это, вот это, вот это и вот это. И я могу спросить за каждую вот эту вот невыполненную задачу, а я могу с них спросить. А получается, если я буду делать платы сам, то спрашивать я буду только сам у себя. И, соответственно, качество от этого не улучшится. Мы просто обращаемся к всяким разным организациям, а они нам делают продукт качественный, потому что мы с них можем спросить. Всем всего хорошего, всем огромных заработков. Обращайтесь в нашу компанию, мы постараемся сделать для вас лучший продукт. Задавайте свои вопросы, мы стараемся для вас, мы стараемся сделать лучший продукт. В общем, вам всего хорошего, здоровья, самое главное, прибыли и удачи. До свидания.